Дальше, очень важно, не нужно воспринимать удаленную работу как какой-то вот прям источник счастья, что вот я пойду работать удаленно и стану счастливым, и при этом офисная работа это вообще какая-то каторга, это что-то устаревшее. На самом деле очень много классных, хороших компаний, которые э, нанимают... Привет. Очень часто удаленную работу через интернет сравнивают именно с интернет-маркетингом, что, собственно, и неудивительно. В этом видео мы поговорим о плюсах и минусах такого формата работы, стоит ли переходить на такой формат работы, и если есть желание вот, перейти именно и работать таким образом удаленно, то что для этого нужно сделать. Я работаю удаленно, поэтому поделюсь своим опытом, какими-то своими наблюдениями. Я буду затрагивать и сферу маркетинга, и другие сферы, поэтому будет интересно всем. Итак, начну с анекдота, встречаются две подруги, одна второй говорит, ты знаешь, у меня вот домработница пришла работать удаленно и теперь звонит мне каждый день и рассказывает, что я должна делать. Ну, собственно, это к тому, что не каждая специальность, не каждая профессия может быть вот в таком вот формате удаленном через интернет. Сложно себе представить там стоматолога, парикмахера, либо строителя, который вот так вот работает информационные технологии еще до вот такого уровня не дошли. Поэтому что важно здесь? Если все-таки есть желание перейти на такой формат работы, а специальность этого не позволяет, ну, нужно быть честным. Значит, придется все-таки менять специальность и род занятий. Ну и вот тут возникает вопрос, а стоит ли что-то менять? На самом деле вопрос очень интересный, потому что до сих пор осталась такая точка зрения, я бы сказала, стереотип, что профессия — это на всю жизнь. И это устаревшая точка зрения. Я объясню, почему. Дело в том, что жизненный цикл профессии раньше был достаточно длинным, и его действительно хватало на весь трудовой стаж человека. То есть можно было получить, например, образование инженера и быть уверенным, что ты на всю жизнь будешь с работы. И вот так вот, в принципе, это и было. То есть если ты получил профессию то, там, в молодости, отучился да, в институте, в университете, и вот это вот твоя судьба на всю жизнь. Сейчас абсолютно все изменилось с появлением информационных технологий. Во-первых, многие профессии и специализации они вообще исчезли. Вспомните каких-нибудь телефонисток, секретарь-машинисток. Бывает, что на рынке появляется какой-то продукт, и он существует недолго. Какое-то время и потом исчезает. И с этим продуктом исчезают какие-то профессии, специализации. Опять же, вспомните те же пейджеринговые компании. Вот Пейджеры они были популярны там в 90-х годах, в начале 2000-х они исчезли и с ними исчезли там какие-то специализации, были операторы пейджеринговых компаний, были какие-то менеджеры по расширению абонентской сети. Вот это вот все ушло в прошлое вместе с продуктом. Поэтому сейчас все очень быстро меняется и с одной стороны это угроза, конечно, да, потому что можно остаться без работы, но с другой стороны это и возможность, потому что появляются какие-то новые профессии, новые специализации, их можно освоить и получить себе какую-то новую интересную работу. Кроме того, еще такой момент, что на самом деле и профессии сами трансформируются. вот тот же маркетолог, он там был и 5 и 10 лет назад и он и сейчас есть, но на самом деле если сравнить требования, они будут картины разные сейчас уже очень много требований новых скиллов которые необходимо иметь которых там и близко 5-7 лет назад еще не было поэтому на самом деле менять никогда ничего не поздно более того это даже полезно сейчас очень много возможностей и неважно сколько лет чем человек занимался раньше было бы желание и все возможно Далее мы рассмотрим некоторые особенности удаленной работы через интернет, на которые стоит обратить внимание. Итак, даже если профессия позволяет перейти на удаленку, то иногда вот с таким желанием перейти на удаленный формат стоит тот факт, что человеку просто не нравится компания, в которой он работает, либо люди, с которыми он работает. Может, вот там есть какие-то конфликты. И он, например, не может уволиться, либо боится уволиться. И придумал себе такую идею, что если я буду работать удаленно, я буду меньше сталкиваться вот с этими негативными факторами. Ну, это немножко на самом деле самообманывание. Потому что из такой ситуации лучше выходить с помощью того, что все-таки менять компанию, менять место работы. Дальше. Удаленная работа это свобода. Но это немножко миф, потому что это все равно работа, на которую нужно будет выделять время работать придется. Но сто процентов можно экономить время на то, что не нужно добираться в офис. Можно делать свой график более гибким. Что-то делать с утра, более там, свободное время выделить днем и что-то доделывать вечером. За счет этого оптимизировать свое время. Дальше. Удаленная работа, естественно, позволяет путешествовать. Это правда. То есть можно даже там вообще пожить в каком-то другом городе, в каком-то другом месте. Вот. Но все равно там придется работать. И поэтому вот эти вот истории, что на самом деле удаленная работа может по позволить поехать, например, на море, они немножко не совсем правдивые, потому что ну, толку с того, что поехать на море и смотреть там все равно в монитор компьютера. То есть толку с такого отдыха будет мало и толку с работы будет мало. Поэтому вот такие поездки, где нужен полноценный отдых, лучше все-таки ехать свободным человеком и работу с собой не брать, даже если она удаленная. Дальше. Естественно, удаленная работа требует очень такой строгой самоорганизации, потому что есть соблазн там, полежать на диване, посмотреть какое-то кино и так далее. То есть это уже ответственность самого человека, который работает. Удаленная работа предполагает организацию рабочего места самостоятельно. И вот тут бывают такие моменты, например, если это семья, в семье есть дети, это может быть проблемой. Можно, естественно, работать в кафе, но тут тоже может быть такой момент. Например, место, где удобно работать, оно занято. Или, например, человек начал работать, пришла какая-то в обед там, шумная компания, начала что-то шумно обсуждать, то есть мешают работать. Нет вот таких вот сервисов все время под рукой, которые есть в офисе, например, там принтер, сканер, вот эти вот все моменты, их придется решать самостоятельно. Дальше. Коворкинг как организация, как аренда рабочего места, то есть, да, которая позволяет организовать вот этот процесс, то есть организовать рабочее место, это очень крутая идея, потому что на самом деле в коворкинг это офис, там вот все под рукой есть и все офисные услуги. Но что очень важно, то есть то, что мне, например, нравится, что коворкинги тоже можно менять. То есть можно сначала поработать в одном, потом поработать, например, в другом районе города. То есть нет такого, что ты, например, ездишь в какой-то офис, там, работаешь на одну компанию, вот ты в один и тот же офис ездишь несколько лет по одной и той же дороге. То есть коворкинги позволяют разнообразить этот процесс. Кроме того, там всегда какие-то новые люди, ты случайно встречаешь какие-то новые проекты. Вот это вот очень крутая атмосфера каворкингов. И это, это возможности, которые дает действительно удаленная работа. Но коворкинг это, понятно, затраты, которые либо человек несет сам, который работает удаленно, да, либо можно пробовать договориться с работодателем, чтобы эти затраты были компенсированы. Что еще вот есть такой момент с коворкингом? На самом деле, если даже работать дома и дома это удобно, все равно возникает иногда потребность в социализации. Вот, вот на самом деле коворкинги позволяют разнообразить процесс, то есть можно частично в какие-то дни работать дома и в какие-то дни, например, работать э, в коворкинге, то есть сделать такой микс скажем так. Кстати, по поводу частичной удаленки, это тоже возможность. Например, если есть работа и она нравится, можно попробовать с работодателем договориться, что какие-то дни я работаю дома. Например, три дня в офисе, два дня дома. Очень многие работодатели на это соглашаются, даже в качестве эксперимента. Вот можно убедить работодателя, давайте попробуем. То есть это возможность перейти на частичную удаленку, но без смены работы. Работа удаленно, можно работать на какую-то конкретную компанию, а можно на самом деле брать несколько заказов, несколько проектов, искать заказы для себя самостоятельно. Вот так работают там и, и дизайнеры, и смс-специалисты, таргетологи и так далее. В первом случае вы можете быть оформлены в компанию как обычный сотрудник, во втором случае вам придется решить вопросы и там, зарегистрировать, например, ЧП, либо СПД, то есть какую-то форму предпринимательства, и вообще придется самостоятельно решать бухгалтерские вопросы, там, сдавать отчетность и так далее, то есть вот с этим всем придется разобраться. Следующий момент. Очень важно договориться с работодателем, какой бы он там ни был, либо вы находите заказ там на какой-то период, либо вы идете на постоянную, в какой-то проект на длительную, длительную работу. Очень важно договориться в случае с удаленной работой, как будут оценивать вашу работу. Потому что, например, может работодатель потребовать от вас, что каждую неделю вы присылаете отчет, вот где вы прям прописываете, сколько времени вы потратили, на какую задачу, вот все 8 часов рабочих нужно расписать и это его право а ваша задача ну вот если вы ищете удаленную работу вот эти все моменты прояснить заранее и решить для себя устраивает вас это ли либо нет Дальше оцениваться работа может по тому фактору, например, сколько вы чего сделали. Там, например, вы договариваете, что в неделю 4 статьи, столько-то постов подготовленных, столько-то опубликованных и так далее. То есть оцениваем работу по конкретно выполненной работе. Да, то есть вот это все нужно про, прояснять заранее. Вас могут контролировать при помощи специальных инструментов. Например, есть программы типа Time Doctor, которые вот просто фиксируют, что вы делаете, как вы переключаетесь между различными сайтами. И, например, если соцсети не входят в вашу работу, то есть не предполагают, что вы взаимодействуете с соцсетями, то потом вот это вот время, которое вы проводили в соцсетях, оно не учитывается как рабочее. То есть программа периодически делает еще и скриншот, то есть фотографию экрана и так далее. Это если очень кратко описать вот функциональность этой программы, но и подобных программ, но на самом деле то есть вот такие способы контроля они существуют и очень важно их проговорить и э, ну, проговорить это заранее и принять для себя решение устраивает вас это или нет. Как найти удаленную работу? Ну, тут на самом деле совет очень банальный. Удаленную работу нужно искать вот целенаправленно. Сейчас вы видите такой вот перечень популярных профессий именно интернет-профессий. Тут очень много и сферы интернет-маркетинга, и все, что с этим связано. Тут и сайтостроение, и seo продвижение сайтов SMM, то есть социальные сети и так далее. Куда мы идем сразу, когда мы ищем удаленную работу, это на сайты, все сайты, на популярные сайты поиска работы, и мы там ставим галочку удаленной работы для того, чтобы отфильтровать вакансии, которые именно предполагают вот такой формат. Это очень важно сделать, чтобы для себя увидеть, что тут очень много возможностей и вообще возможно, когда вы увидите этот перечень, этот список, вы вообще натолкнетесь на какую-то идею. Вам Придет в голову что-то такое, о чем вы даже не думали это очень важно сделать дальше мы обязательно пишем резюме мы обязательно его размещаем и важно откликаемся на вакансии так больше шансов что вас заметят и быстрее вы там как бы будете проходить какие-то собеседования то есть включитесь в этот процесс еще важно э, мониторить постоянно то что происходит возможно там где-то вы даже будете корректировать свое резюме по ходу там меня что-то для себя новое находить потому что каждую минуту что-то происходит это интернет тут все очень быстро на каком языке писать э, свое резюме если вы знаете английский пишите на очень важно писать на английском почему потому что сейчас очень много международных компаний которые ищут сотрудников именно на удаленную работу да понятно для них это цель сэкономить на оплате труда но для стран вот конкретно проживание сотрудника это может быть очень классная достойная и самое главное гарантированная оплата труда поэтому э, обязательно резюме можно писать на английском и например на русском то есть два варианта вообще если есть английский то все с удаленной работой может быть намного проще еще вариант соцсети есть специальное сообщество группы которые организовываются и там вот тоже можно находить какие-то варианты даже искать заказы например если вы уже работаете в какой-то сфере особенно это smm вот продвижение в соцсетях может быть даже по seo что-то вот соцсети можно рассмотреть и искать специализированное сообщество если нужно искать какие-то опять же заказы вот в сфере программирования сайта строения то можно рассмотреть площадку опор, особенно если и хорошее знание есть английского языка но на опорке очень много нюансов поэтому если планируете туда идти я рекомендую посмотреть вот именно специализированные вебинары есть семинары которые рассказывают вот про нюансы именно работы с этой площадкой дальше есть еще такой сервис fire.com это фриланс, сервисы, Marketplace, где тоже можно искать заказы в разных сферах, там тоже есть свои нюансы, можете попробовать и изучить его. Еще можно искать работу через мессенджеры, особенно в Телеграме, есть специальные каналы, которые периодически вот даже появляются, и там есть вот тоже много возможностей, причем в разных сферах. Тоже можно для себя рассмотреть вот эти вот варианты именно с мессенджерами, особенно рекомендую обратить внимание на Телеграм теперь по поводу обучения если хочется освоить новую профессию я вообще вот очень за все изменения в жизни особенно если очень хочется есть желание но тут важно не верить в сказки что за какой-то там вебинар трехдневный там можно освоить новую профессию на самом деле это это все сказки и для освоения вот профессии для того чтобы стать действительно профессионалом чтобы на этом хорошо зарабатывать деньги придется потратить на это время и подходить к этому более обстоятельно. Поэтому вот не, не ведитесь вот на такие вот все пустые обещания. Их сейчас очень много на рынке, очень много каких-то вот таких вот вебинаров, мастер-классов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 подходить все-таки больше к вопросу и к, к этому вопросу через то, что я, чем я хочу заниматься, что мне доставляет удовольствие. А уже формат работы удаленной, либо офисной, это уже как бы немножко второй вопрос. Я думаю, что на этом все. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях своим опытом. Желаю всем удачи. Вот, желаю обязательно использовать все возможности, которые есть сегодня. Безумно много. Подписывайтесь на канал просто про маркетинг. Ну и до встречи в новых видео. Пока!